Извините, ребята, за такой малюсенький, точнее, у меня выход, выход, выход в свет, так скажем. Продолжаем играть. Э, блин, не, не, не, не, не, не, не, назад. Я сидел и смотрелся в лесной мрак. Кузнечиху уже почти не было слышно. Если бы не прерывистое дыхание Маши, я подумал, что умер. Прости меня. Тихо прошла она. За что? За все. За все. За, за то, что я такой. Я была такой. За то, что не получилось. Сейчас не сам подходящее время, как бы. Не, сказал я. Нам осталось жить совсем чуть-чуть. Поэтому сейчас самое время. Она подняла на меня взгляд и с трудом улыбнулась. Прости меня, если бы я не была такой э эгоистичной. Я посмотрел в, в ее бездонные грустные глаза, и горячая слеза пробежала у меня по щеке. Нет, это ты меня прости. Я совершенно не знал, что говорить надо в такой ситуации. Ведь я сделал ей столько плохого, причинил столько боли, а сейчас, в последнюю минуту, не могу придумать ничего, кроме как пустого. Прости. Меня взяла злость за свою беспомощность, за невозможность защитить единственного дорогого для меня человека. Знаешь, я всегда тебя любил. Я знаю, тихо сказала она. Маша вновь улыбнулась, а ее лицо задрожало, по нему потекли слезы. И сейчас люблю. Я знаю. Я был не в состоянии выжить этого. Мучительно хотелось отвернуться, закрыть глаза. Но нельзя же это в последний момент позволить себе души. Я наклонился и крепко поцеловал ее. Время словно остановилось. Перестал существовать детский нер лагерь, темная ночь. Вся эта чертовщина адские кузнечки наконец-таки. Перестал существовать вся вселенная. Остались только мы вдвоем. Когда я уже был готов поверить, что это все лишь ужасный кошмар, лес наполнился шорохами. Лицы деревьев вдалеке задрожали, и вскоре из темноте появилось множество силуэтов. Я не мог рассмотреть их, но точно был уверен, что это те же самые люди, что я на автобусной основке. Все тело сковало от и я боялся даже дышать. Ну, вот и все. Тих сказал Маша и крепче прижалась ко мне. Нет, еще не все. Я внезапно понял, что буду до последней капли крови сражаться за нее. Пока есть хотя бы малейший шанс на спасение, я, вскочился рывком, я вскочил рывком, поднял ее из земли и бросился к Лени. Она лежала моментально бледная с открытыми глазами и похоже совершенно не, про... не понимала, что здесь происходит-то вообще, а? Я начал трясти ее за плечи. Вставай, вставай, Лена. Она никак не реагировала. Тогда я влепил ей несколько хлестких пощечин, отчего чего она застонала. Ай! Вставай, вставай. Я поднял Лену на ноги, и она ошеломленно посмотрела на меня. Бежим! Я схватил девочек за руки и бросился куда глаза глядят. Главное подальше от них. Я падал, вставал, поднимал Лену и Машу, пробирались сквозь, пробирались сквозь чащу, и вскоре шум стал тише. Слышалось только тихое стрекотание кузнечков Вдалеке показался просвет. Скоро мы выбежали на небольшую. А, -а, а это ты, чертов лагерь, сар, блин. Вскоре мы выбежали на небольшую полянку. Со всех сторон окруженную деревней, на которой стояло здание, больше напоминающее детский сад. Что это? промотал я. Старый корпус, корпус лагеря, еле слышу, сказал Лена. Похоже, она немного пришла в себя. Я замер в ней решительности. Конечно. Думаю, ну, что мы сможем там укрыться. Было глупо от того, что здесь приходится вре... происходит вряд ли можно найти спасение где-либо. Но с другой стороны, сил бежать дальше просто нету, Особенно у девочек. Я сделал несколько неуверенных шагов по направлению к зданию, как вдруг сзади послышался шорох, и я застыл на месте, не в силах обернуться. Шорох становился в лесу громче, и вдруг послышалось дьявольское стрекотание. Я из дьявола собрана человеческий и повернулся. ХАЙ! -ха! Затем стояла толпа. Толпа маленьких девочек. Туп. Точнее, толпа Ульян. Все они были такими же, как Та Ульяна, который выривался сегодня утром. Заторванным лицом и ужасным улыбки. Все они издавали эти дьявольские адские звуки. Закадание к Дьявольская, от которого душа уходила в пятки. Мы застыли на месте. Не с... Я не сделаю ни шагу. извиняюсь, себя, пью. очень жен как. Я лучше. Ну ладно, как мне кажется, слишком громко. Вдруг из толпы вышла одна из ульян улья и достала из-за спины отторванную голову Роутера. На, лице грим... На его лице застыла гримаса ужаса. Я почти потерял сознание, когда она заговорила. Привет, Синьо. Как твои дела? Его голос он прострелил моим губ... мне гобна сквозь. Я заорал и дернулся по направлению к старому лагерю, потащать девочек за собой. Да, -да я совсем забыла Маше, и тем более оленей. Может быть, они тоже печали, а может быть, были скромным ужасом. Я не знаю. Главное сейчас убежать как можно дальше отсюда, от этих вещей ада. Мы улетели в здание. И тут же почва ушла у нас под ног и я пропалился во мрак. Начнемся в кромешной темноте. Болело все тело, особенно ноги, но кое-как опершись о стену, я все-таки смог подняться. У не было слышно, и это меня немного успокоило. Я тихим голосом позвал Маша, Лена. Рядом послышались шевеление. Я почувствовал, как кто-то сводил меня за ногу. Я инициативно отскочил, но в ту же секунду я, а снизу, донесся слабый голос. Мы еще живы. Похоже на то. Я помог Маше подняться. Внезапно в пару метров от меня загорелся яркий свет. Ой, блин. Дед пришел, Извиняюсь, ребятки. Ах, извиняюсь, ребята. Реально, извините.